Здравия друзья на связи Мошкин Владимир и сообщение по поводу криптовалюты призм я всегда захожу по вот этому адресу вот здесь он у меня указан он также в описании под видео указан зарегистрируйте официальный кошелек и вход в официальный кошелек это одна ссылка и вот сегодня я захожу посмотреть как поживают мои монетки и вижу такое сообщение Уважаемый пользователи, приносим извинения за временные неудобства. Доступ к кошелькам будет открыт 29 июля 9 часов Москвы. Пожалуйста, именно в день открытия проверьте наличие монет у себя в кошельке. В противном случае они могут быть безвозвратно утеряны. Транзакции, совершенные в период с 24 по 29 июля, не будут актуализированы. Это крайние меры которые предусмотрены, делается сейчас безопасность наших кошельков и внедряется новая система безопасности. Ввиду того, что за крайние 2-3 недели, ну то есть вот за июль месяц можно выразиться, очень много краш с кошельков. Ввиду того, что люди по незнанию, по техни... не владеют техническими знаниями, на компьютере заходят на фишинговые сайты, по сторонним ссылкам и э, оставляет свои 16 слов от кошелька и мошенники используя эти 16 слов воруют э, ваши день, э, монетки сейчас э, как раз э, и вот с 24 по 29 число идет работа с тем чтобы э, внедрить механизм э, позволяющий обезопасить себя э, и эта работа, она трудоемкая, требует времени, а при рабочей системе это еще более сложно делать. То есть нужно, грубо говоря, вообще остановить все транзакции, ноды и все это дело отрепетировать, настроить. Поэтому не надо никакой суеты кипиша. С 29 июля все начнет работать в полный рост. Почему я с уверенностью так говорю? Потому что, ну как бы, Призм это надежная, стабильная, рабочая платформа криптовалюта и так далее. К примеру, в Эльдорадо тоже вот, вчера были технические работы целые сутки и как бы казалось бы все, ничего не начисляется, все легло, ничего не работает и так далее и тому подобное. На самом деле Видим, что вот, пожалуйста, у меня происходит начисление, то есть все платится, все работает. То есть 0.764 биткоина я инвестировал и за сутки получил назад 0.931 биткоина. И, вот сейчас... и плюсы, бонусы реферальные. И вот сейчас я опять оказал помощь в международную кассу взаимопомощи 0.933 биткоина. То есть я никому не навязываю то, чтобы люди либо участвовали в одном, либо в другом. Я участвую и в призм, и в Эльдорадо. То есть я разбиваю инвестиции на разные проекты. Как выражаются, не держи яйца в одной корзине. Не потому, что там, я думаю, что что-то из них закроется, а просто я поддерживаю своими финансовыми э, любые хорошие проекты. То есть, участвую в Таксфоне, в продукты EG8 употребляю, в Эльдорадо участвую, в Призм участвую, в Skyway участвую. То есть, участвую в разных проектах, и мне хочется просто инвестировать в их развитие деньги и, соответственно, извлекать какую-либо прибыль на свои дивиденды. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным, перезаливайте свои видео, мои видео на свои каналы со своими партнерскими ссылками. В описании под видео будут все инструкции, контакты, вот эта вся информация будет в описании под этим видео. До скорых встреч!